Срочное включение. Обнова, обнова. Вышла на барбиху. Повторяю, обнова. Вышла на барбиху. Здарова, ну как ты? Честно говоря, я не планировал сегодня записывать видосик. Все-таки праздник, с которым я тебя, несомненно, поздравляю. Ну и разработчики нас сумели тоже с тобой сегодня удивить и поздравить. Нам выкатили целое пасхальное обновление, в котором добавили кучу всего, что мы с тобой сегодня обсудим. Представь, нам добавили новые квесты. Добавили новый ивент пас который будет длиться целых две недели. Обязательно вводи новый промокод от разработчиков, который даст тебе целых 100 тысяч рублей. Добавили 5 новых уникальных аксессуаров, которые мы сможем получить совершенно бесплатно, пройдя эти квесты и задать ивент пасса также на днях должны добавить в море на обменник яиц мы будем собирать с тобой пасхальные яйца и обменивать их на какие-то новые прикольчики типа машин валюты донат валюта и многое многое другое также, как указывают разработчики в своей официальной группе, нам добавили халяву, а именно халявный винил на автомобиль. То есть, прикинь, теперь каждый может себе поставить на свою любимую тачку крутой винил. Винил в честь 9 мая. Я постараюсь вставить тебе скриншот на это видео, чтобы ты увидел, какой именно. Сразу тебе скажу, я уже ездил в покраску, не теряя времени, катаясь туда, там его сейчас нет. Скорее всего, этот винил будут выдавать нам за прохождение квестов в качестве награды. Также, что касается 5 новых аксессуаров, я тоже ездил в магазин, уже аксессуаров их нам тоже нет эти аксессуары походу мы будем реально получать только исключительно за выполнение квестов так что обязательно выполняй все новые квесты вместе со мной итак перейдем к event pass event pass это сезонный event в котором ты можешь прокачать 28 уровней и получить максимально все награды чем выше твой уровень event pass тем лучше твоя награда к примеру за последний 28 уровень ты получишь самый редкий скин который просто не получить по-другому в этой игре в день можно получить максимум 2 уровня event pass получаешь что эти уровни за счет очков опыта Выполняя ежедневные задания Задания обновляются каждый день В 0 часов, 0,1 минуту Ночи по московскому времени То есть если ты выполнил, грубо говоря, вечером Все задания и до 12 часов Остается совсем немного, ты можешь уже Приступать к заданиям следующего дня задания довольно простые сейчас я тебе покажу как их быстро и просто выполнить смотри нам доступны 4 задания нам не обязательно выполнять их по порядку мы выбираем с тобой задания те которые тебе в данный момент легче выполнить ты смотришь в первую очередь где ты находишься на карте вот я сейчас нахожусь недалеко от ближайшего 24 на 7 я могу выполнить это задание я соответственно и беру его выполнение я отправляюсь в магазин и закупаю любую фигню к примеру мне нужны ремкомплекты и аптечки я их закупаю и это задание засчитывается следующее задание я себе выбираю передать другу 5000 рублей Тебе не обязательно передавать их другу Ты можешь передать их абсолютно любому незнакомому человеку Первому встречному, как это сделал я За что ты также получишь выполнение этого задания и очки опыта Следующее задание, которое я посчитал можно выполнить, это рыбалка По дороге на дуэли я как раз заезжаю на рыбалку Вылавливаю 10 необходимых килограмм рыбы для этого задания Ты можешь выловить больше, можешь выловить по максимуму 40 килограмм И поехать сразу сдать их, заработать 20 тысяч как рыбачить, я думаю, тебя учить не стоит, ты уже наверняка умеешь это делать, ничего сложного в этом нет. Итак, выполнив эти задания, я приступаю к последнему, четвертому заданию. А это у нас дуэли. Все места, если ты не знаешь, где они находятся, очень просто найти через команду «slash gps». Я приезжаю на дуэли, тут, естественно, ажиотаж, но я тебе показываю, как можно легко с другой стороны подойти и встать на маркет, чтобы вызвать кого-нибудь на дуэль, чтобы тебе не копошиться в этой толпе. Выигрываем три раза, и задание выполнено. Вот и все. Грубо говоря, 10-15 минут, и я выполнил все ежедневные задания, так что в этом нет ничего сложного. Если тебе интересно будет, сейчас у меня небольшой отпуск, так как майские праздники, ты наверняка тоже сидишь дома, ждешь от меня контента, а у меня появилось чуть-чуть побольше времени для этого контента. И я могу делать сейчас для тебя побольше роликов. Так что пиши мне об этом в комментарии, ставь лайк под этим видео и я буду снимать тогда для тебя ежедневные задания, которые появляются у нас каждый день и мы будем с тобой выполнять их вместе. Это что касается event пасса. Также помимо самого ивент пасса у нас еще добавили квесты целых 6 новых квестов. Они уже довольно посерьезнее, но и награды за них тоже посерьезнее. Какие именно, пока мы не знаем. Но пройдя все эти задания, мы посмотрим с тобой, что можно конкретно получить за все эти 6 квестов. Приступив к первому квесту, первый квест нас с тобой отправляет на собирательство яиц где же искать эти яйца на сегодня это самый главный вопрос помимо того что между но также яйца можно найти абсолютно в любой квартире каждые 20 минут нового часа то есть грубо говоря в 14 20 15 20 16 20 и так далее обновляются эти яйца у каждой квартиры и ты должен на перегонки со всеми собирать эти яйца потому что с каждой квартиры раз в один час можно забрать одно яйцо мне повезло немножечко больше чем остальным я приступил к выполнению этих квестов сразу же как только а, игра остановилась. Я тебе хочу сказать, если тебе будет это делать очень сильно напряжно, то ты можешь не спешить, подожди буквально несколько дней, ажиотаж на это все спадет и ты сможешь уже спокойно собирать эти яйца. Также мы обещали разработчики добавить обменный пункт для этих яиц. Как я понимаю, нам не обязательно сейчас собирать только 30 яиц, мы можем собирать их гораздо больше, грубо говоря, как семейные монеты. И потом в этом обменнике, который на днях уже добавят, мы сможем обменивать эти яйца на редкие аксессуары, валюту, в том числе донатную валюту, как сказали разработчики на какой-нибудь аксессуар автомобиль много на что на что конкретно мы уже будем с тобой видеть как когда добавят уже этот обменник как только добавят я обязательно сниму его для тебя и все тебе покажу и подробно расскажу следующее задание у нас с тобой будет связано с доставкой по катушками по закусочным всей барби так что я советую тебе перед этим квестом запастись ремкомплектами и желательно канистры с бензином потому что на дорогах сейчас творится лютая хрень и ты можешь очень долго психовать мучиться и не справляться с этим заданием так легко, как бы нам хотелось с тобой. В общем, собрав 10 точек по закусочным, нас отправляют в церковь. Сдать это все, после чего мы с тобой снова возвращаемся к нашему роману на главную метку квеста. Сдаем этот квест, получаем награду, и тут же нам доступно уже третье задание. Я предлагаю тебе сегодня не затягивать этот ролик. Предлагаю сегодня на этом закончить. Если тебе будет интересно, то ты мне обязательно напиши об этом в комментарии. И мы с тобой продолжим снимать ролики на эту тему уже за. Завтра тогда я могу тебе показать новые ежедневные квесты и следующие 4 квеста у Романа, за которые нас ждут уже какие-то особенные награды. Со всем этим мы с тобой поближе познакомимся и будем разбираться с этим вопросом вместе с тобой. Ну а если тебе нравятся мои видео, нравится такой подход, обязательно пиши мне об этом в комментариях, ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео. Пока!